Друзья, здравствуйте. Здравствуйте, родные. Последние новости рождественского РД-ретрита. Все состоится. Если вы следите за новостями по коронавирусу, то значит, знаете, что да, ситуация напряженная, но туда, в то место, куда мы едем, там все нормально. Никто не будет требовать с вас QR-кодов. Никто не будет требовать каких-то жестких норм отрицательного теста на ПЦР вполне достаточно. Если у вас есть QR-код, отлично, привозите. Если вы, не дай бог, переболели, <coughs> бывает такое, чего не бывает, справка о том, что переболели, берете с собой. Если ничего этого нет, значит просто отрицательный тест на ПЦР и свободный доступ. Пожалуйста, вы заселяетесь в гостиницу, все отлично. То есть, если еще раз, если вы в чем-то сомневались, все нормально, здесь, куда мы едем. Ну, то есть не здесь, где мы сейчас стоим, а куда мы едем, там все тихо, там все спокойно, все хорошо. Это первая и самая главная новость. Вторая новость стоит в том, что вы, конечно, знаете, слышали, что мы снимаем фильм, фильм о родных душах. На ретрите будут съемки фильма. Будет уникальная возможность наблюдать это, видеть, как происходят съемки. Вы сможете это увидеть, побывать на съемочной площадке. Очень интересные событие. Думаю, что вам тоже также понравится. На сегодняшний день уже собрана основная группа участников. Остается не так уж много мест и остается на самом деле всего лишь один месяц, это декабрь, до начала рождественского ретрита. И по нашему опыту проведение ретритов, как правило, в последний месяц, особенно в последнюю неделю перед ретритами и даже в день уже начала ретрита бывает такое, что подают заявки, хотят участвовать. В таком случае просто может оказаться, что нет мест. Потому что самый пик сезона это Новый год, Рождество, когда бронируется уже за полгода в гостинице места. И, к сожалению, может не оказаться дополнительных мест, если вы подадите заявку вот непосредственно перед ретритом. Поэтому постарайтесь подать ее заранее, если вы хотите участвовать на Рождество рд ретрите остаются буквально считанные дни до завершения льготного периода оплаты ретрита с декабря будет максимальная стоимость поэтому есть еще время поспешите если вы планировали свое участие есть возможность по льготной цене участвовать и самое главное друзья это атмосфера родных душ об этом нужно сказать отдельно когда собираются родные души когда они еще даже только-только подъезжают к ретриту, они в поезде, где-то в автобусе едут, они уже чувствуют эту энергию, эту энергию, которая связывает их. Они уже чувствуют, как на самом деле, правда, не красные слова, как на самом деле начинает, начинает открываться их сердце. Когда они прибывают на ретрит, когда мы садимся в круг, когда начинается практики, происходит на самом деле, правда, честное слово, феноменальное событие. Не подумайте, что это мы просто как реклама делаем. Мы говорим о том, что есть, что присутствует в атмосфере родных душ на самом деле. Если вы хотите встретить праздник в кругу родных душ, если вы хотите провести ну, необычайные дни, которые, могут быть, даже перевеснут старую страницу вашей жизни, Вдруг такое случится, такое бывает периодически у нас на ретритах, такое действительно бывает. Особенно Происходят мощные трансформации, особенно в Рождество. Вот в эти вот энергетически сильные дни у людей происходит трансформация, и старая жизнь, большой кусок их старой жизни заканчивается, открывается новая страница. Это происходит очень часто. И все это может произойти с вами. Итак, от всей души приглашаем вас на рождественский ретрит в круг родных душ. Отметить, прекрасно отметить праздник. Что еще? Атмосфера волшебства, атмосфера праздника, атмосфера чуда, которая всегда сопровождает начало года. И когда мы собираемся вместе, родные, это просто дар. Когда ты общаешься с родным по духу человеком, ты понимаешь, что тебе не нужно подстраиваться, тебе не нужно искать какие-то слова правильные, подбирать, тебе не нужно думать о чем сказать, а о чем возможно промолчать. Это и есть общение в потоке родных душ. И это замечают очень многие люди, когда приезжают на живые наши мероприятия, потом уже общаются между собой в онлайне и говорят, это просто дар, дар высших сил, что есть такое общение. А также, если вы встретите там своих родственных душ, а это бывает достаточно часто, когда вы встречаете родных по духу людей именно на живом мероприятии. Это может быть ваш друг, подруга на многие годы, с которым вы вместе будете продолжать идти этим путем, развиваться, помогать друг другу. И что самое интересное, в общении родных душ, оно происходит спонтанно, естественно. И оно происходит таким образом, что мы незаметно для себя мы, раскрывая душу этому общению, мы перенимаем лучшие качества друг у друга. Это просто чудо и это фантастика. Поэтому, конечно же, лучше один раз увидеть, пережить на собственном опыте, чем сто раз услышать. От души вас приглашаем, и совсем остается ничего. До нашей встречи. Скоро, очень скоро встретимся, друзья. До встречи на ретрите. До встречи, родные. Остаются буквально считанные дни до завершения льготного оплата. Из льготного периода. Остаются буквально считанные дни до завершения льготного. Льготного периода оплаты. Остаются буквально считанные дни до завершения льготного периода оплаты. Ну, все нормально, что-то смеешься. Да, ну тебя я уже рассмеялась. <смех> Ой, собрано. Набрано, да? Набрано. Набралась. Ага. Ой, ты кролик хороший. Давай, давай, давай. <смех>